Здравствуйте, меня зовут Равиль Тазудинов и я являюсь шеф-консультантом. В этом сюжете я расскажу о линии ретро-слайсера Валана от компании Berkel. Berkel – это лидер в производстве профессиональных слайсеров для домашнего и профессионального использования. Оборудование создано для того, чтобы обеспечить максимальную надежность и точность. Все детали сделаны для достижения высокого уровня безопасности и минимальных потерь продукта. Слайсеры Валана – это настоящий бестселлер фабрики. Он ручной, применяется для нарезки мясных деликатесов и позволяет внести на кухню атмосферу ретро и винтажности. Элегантный дизайн, качественные комплектующие, идеальная нарезка – все это слайсер Валана. В линии слайсеров Валана представлено 7 моделей. Главная отличительная черта этой серии – вогнутая форма ножа. Благодаря этой форме получается идеальный рез каждый раз. Нож слайсера Валана соприкасается с продуктом только один раз. Это очень важно, ведь при нарезке деликатных продуктов важно сохранить их вкусовые качества. И сегодня у нас в студии представлена модель B114. Я подробно расскажу о ней и о других моделях компании сегодня в выпуске. Каждая модель слайсера Валана собирается вручную профессиональными специалистами. Окраска корпуса происходит в несколько слоев. При выборе слайсера важно рассмотреть следующие его характеристики. Тип управления, диаметр ножа, материал деталей, форма маховика, защита лезвия и заточный нож в комплекте. У модели B114, как и практически у всех моделей этой серии, ручное управление. Только модель B116 имеет модификации типа управления, такие как ручная модификация, нож и каретка двигаются от вращения маховика, полуавтоматическая, нож вращается автоматически, Каретка двигается от вращения маховика. И автоматическая. Нож и каретка двигаются автоматически. Причем автоматическое вращение можно отключить. То есть, если вы выбираете слайсер с автоматическим типом управления, его можно использовать и как ручной слайсер, так и полуавтоматический и автоматический. Диаметр ножа. Важная характеристика слайсера. Он зависит от размеров нарезаемого продукта. Обычно нож должен быть больше примерно на четверть. Например, если у вас продукт диаметром 165 мм, рекомендуется использовать нож диаметром 220 мм. У модели B114 диаметр ножа составляет 320 мм. А во всей линии слайсеров валана диаметры ножей варьируются от 265 мм до 370 мм. Важно отметить, материал, из которого изготовлены детали слайсеров, а именно стол, каретка и зажим, у представленной модели они выполнены из нержавеющей стали. Эти детали можно мыть в посудомоечной машине. У некоторых моделей линии Валана стол, каретка и зажим также выполнены из нержавеющей стали. Но есть две модели, которые отличились. Это B2 и P15. У B2 стол, каретка и зажим алюминиевые, а у P15 они изготовлены из высококачественного алюминия с деталями из нержавеющей стали. К сожалению, алюминиевые детали мыть посудомоечной машине нельзя. Маховик модели B114 имеет форму цветка с элементами декора золотого цвета. Элегантный дизайн возрождает историю и отдает дань традициям. Маховик выполнен в виде цветка у шести моделей линии Валана. Маховик модели B2 цельный. Если говорить о системах защиты ножа слайсеров Валана, то у модели B114 присутствует центральная защита ножа, которая отодвигается с помощью рычага. Такая же система защиты ножа у моделей P15 и B116, в остальных моделях. Имеется съемная защита ножа на винтах. В комплект каждой модели линии валана входит заточное устройство. Теперь перейдем от теории к практике. С помощью слайсера валана мы приготовим салат в азиатском стиле с розбифом, дайконом и манго. И первое, что нам нужно будет сделать, это нарезать дайкон на слайсере. Очистил его от кожуры. Дальше я помещаю продукт в нашу каретку и начинаю нарезать дайкон на слайсере. После чего я меняю продукт и загружаю в каретку манго. Также тонко нарезаю его слайсами. Протираю каретку и кладу наш третий продукт, это розбив. И также тонко его нарезаю. Розбив я нарезаю соломкой. А манго я оставляю слайсами. В нашу миску для салата мы выкладываем наш подготовленный микс-салат. Сверху мы выкладываем наш нарезанный дайкон и розбиф. Украшаем наш салат слайсами манго и слайсами розбифа, которые мы оставили. В конце заправляем наш салат кисло-сладким соусом и украшаем кунжутом. Если вы хотите поменять соус, то... Лучшим решением будет ореховый соус Гомодари. Приятного вам аппетита! При выборе слайсера советую вам четко определить свои потребности и нужды. И, конечно же, учитывать их при рассмотрении моделей. В этом сюжете я рассказал о слайсерах Валана, фабрики Беркель. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Равиль Тазудинов. Пользуйтесь техникой правильно.